Эссек Экспресс Супер Современный Эффективный Курс English Хочу Все Знать Добрый день Меня зовут Петр Горбатюк И я рад приветствовать вас На канале Питер Горбатюк. Сегодня у нас Урок Лессон Номбер Сэвентин Его тема Объектный падеж Личных местоимений Дорогие друзья Вы знаете, что есть Личные местоимения Какие это личные местоимения? Я, ты Он, она, оно И в множественном числе Это мы, вы И они Я это I, I, ты, это you, он, he, она, she, не she, а так she, she, she, she. оно, it, it, язычок к нёбу к верхнему, it, к верхним зубам туда кончик языка и т. мы это we вы множественное число we значит вы you это множественное число оно совпадает вместе с ты и как видите и ты и you и вы you совпадение они they they They. Язычок ваш должен находиться между зубами кончик языка. Между верхними и нижними зубами. Не «they», а «they». they. they. Протните туда язычок между кончиками зубов. They. Это мы назвали личные местоимения. Объектное местоимение – это «ми». «Ай» – это «ми». Me. Ты. Ты это Ю по-английски. Ю это объектное местоимение совпадает тоже по форме. Он, he, him, его, ему. She. ХЁ She это она, а ХЁ это ее. Ей Оно Ид Одна форма объектного местоимения Ид Это может быть и кошка Это может быть и лев Это может быть автомобиль Это может быть колбаса Это может быть окно Это может быть бабочка Или жук Или рыба какая-то Это все Ид Если это мужчина или женщина Ему Ид не дается это. Если вы рассказываете о ком-то, о своей кошечке любимой, вы можете сказать, что она. Вы можете употреблять различные артикли. Но если вы постоянно будете в каждом предложении, э, она, она кошечка что-то делала, любит кушать, любит э, значит, э, прыгать, любит э, гулять на улице, не будете же писать постоянно, она, она, она. Можете употребить вместо она, идт. Она любит гулять. It э, like to walk. It like to walk. Она любит кушать, например. Не будете писать, что cat или she. Она. А можете написать. It likes to eat. Ей нравится кушать или она любит кушать. Множество число. Вот мы. Это we. ВИ это мы. Объектный объектное местоимение это as. Ну и в объектное местоимение вы, ю, вы, ю. Вас, вами, оно совпадает. They, они. Объектное местоимение them. Сейчас мы на практике рассмотрим. <coughs> Например, Дайте книгу мне. Как мы скажем? Give me a book. Или дайте мне мою книгу. Give me my book. Дайте мне мою книгу. Give me me. Дайте мне. You, you, совпадает. Это в контексте надо разбираться. Объект на местоимении. Я вижу, допустим, его. I see him. Он это he. А вы видите его. I see him. Если вы хотите сказать Я вижу тебя, I see you. I see you. Э, местоимение you. Оно превращается как, как в объект. Я вижу тебя. I see you. <coughs> Я вижу ее. I see her. Я вижу ее. Допустим, он видит нас. He sees нас. Это мы. He sees us. Он видит нас. He видит. See но поскольку он это утверждение в настоящем времени, значит видеть глагол to see прибавляется к глаголу окончания s. Он видит нас. He sees нас. Это объектный падеж as. Нас это от место от местоимения мы we. Мы это we. Он видит нас. He sees Us. это объектные местоимения. Ну или он видит вас, как вы скажете? He sees you. He sees you. Он видит их. Он he видит sees they это они, а их он видит. He sees them, them это их не их одежду потому что это будет their это их одежда это принадлежность он видит их туфли he sees не them туфли потому что them это они живые а их туфли будет their shoes shoes туфли так что вот это не путайте. Вот это все объектное местоимение. Это мы живые. Я вижу ее. Значит, х. Я вижу ее туфли. Кстати, совпадает. Хьошус будет. Это вот от местоимения она. Совпадение идет объектного местоимения. Субъектным. А вот я вижу его, допустим, I see him, I see him. Но если я вижу его одежду, будет I see his одежду. Я вижу его туфли, I see his туфли. Не him, а his. Это его, это принадлежность. Дорогие друзья, в этом формате я окончательно развею ваши сомнения в объектных э, местоимениях. Итак, давайте посмотрим. Первое предложение. I я вижу его. Я вижу его. Настоящее время утверждение так? Так. Не видел и не буду видеть. А вижу, я вижу. Значит, настоящее время. Я вижу I see. Him его. I see him. Понятно? Я думаю, совершенно понятно. Я вижу его. Him – это м, объектное местоимение. Я вижу его. Но если вы хотите сказать «Я вижу его туфли», уже не будет him. His будет. I see his туфли. I see his book. Я вижу его книгу. Я вижу его автомобиль. I see his автомобиль все I see his a car yeah, I see his car а артикль e э, э, не надо потому что мы уже сказали его I see his car а здесь him я вижу его живого если мы скажем я вижу его лицо это уже не будет I see him face I see his будет Потому что это принадлежность. Ему принадлежит Туфли, лицо, одежда, карандаш, автомобиль. Это все будет his. Давайте дальше закрепим наше познание. Я вижу ее. Как будет? I see her. Вот и все. Я вижу ее. Она пошла. Или она стоит. Или она сидит. Я вижу ее. I see her. А если я хочу сказать, я вижу ее красную шляпу. Как будет? Кстати, в, в женс, если он, она, то будет совпадение. Я вижу ее шляпу, тоже совпадает. I see your ее шляпу. Head. Ну, красную red head. Здесь совпадение. Здесь, если я вижу его шляпу, будет his. А я вижу его, будет him. А здесь, я вижу ее, будет I see her. И я вижу ее шляпу, тоже будет I see her шляпу. Понятно? Надо просто запомнить. Если her, то и совпадает объектный и субъектный поддержка. Объектный her, her и субъектный будет her. Я вижу нас. Третье предложение. Я вижу нас. We – это мы. Нас – это us. Как сказать я вижу нас? нас I see us вот и все а если надо сказать я вижу нашу машину уже будет совсем другое уже будет совершенно другое я вижу их как вы скажете I see them я вижу их а как вы скажете, я вижу их дом? I see there дом house Dome. I see there А если я вижу их, живых вот, они стоят, разговаривают Все, никаких гвоздей I see them Но только я вижу их дом их квартиру их вещи, их автомобиль их жон это будет I see there. а если я вижу их живых, все I see them. Вот такая разница между объектным и субъектным падежом. Он дает мне книги. Он дает мне книги. He gives me book. Очень легко. Он дает мне книги. He gives me book. Он дает ему книги he gives кому? ему живому, him значит будет books him books а если вы хотите сказать он дает ему будет правильно что he gives him его книги уже будет his не будет опять him books а будет так he gives him он дает ему живому Принадлежность. His books. Его книги. Вот и вся разница. Его книги будет his books. А он дает ему, живому, будет him. Следующее предложение. Он дает ей книги. Она. She. Ей. Her. He gives her book. Он дает. He gives ей. Her books. И если будет, он дает ей ее же книги, значит будет совпадать. He gives, her, her books. Два, два, дважды будет her, her. Он дает ей, правильно, объектный падеж. И субъектный хео букс. Потому что в женском роде совпадение идет. В объектных, субъектных падежов. Он дает нам книги. He gives. Вот оно есть. He gives нам As Books Он дает нам книги He gives us Books Он дает нам книги Если мы скажем Их книги Значит Добавите Принадлежность Their, He gives As Нам their Их книги Их книги their. Это принадлежность. Не them, а their будет их книги. Сейчас будет встречаться them в этом предложении. Давайте посмотрим. Он дает им книги. Видите? Он дает. Как будет? He gives. Кому? Them. Им. Им. книги. Them. Уже не their будет. А если было сказано он дает не им, а он дает их книги. Книги чьи. Their принадлежность. Все. Значит, здесь было бы. Он дает их книги. Было бы He gives their books. Он дает их книги. Но если он дает им книги, He gives им живым. Будет them. Это не принадлежность. Он дает им просто книги. Кому? Им. Живым. Я работаю с тобой. I work. Я работаю. С. With. You. Вот и все. Я работаю с тобой. With you. Там формы все одинаковые. Объектных, субъектных подъезжают. Ю-ю и все. Я работаю с ним. Я работаю как будто. I work. I work с уиз. Живым с ним. Значит, он he. А с ним him будет. Him. А если сказали я работаю его инструментом, значит было бы я работаю, I work с у из его. His было бы инструментом. tool, tool инструмент. Или tools его инструментами. Чими? His его инструментами. Здесь было бы his. А здесь я работаю с ним, живым. Значит, у is him. И никаких воздей. А принадлежность his. У него есть принадлежность, у него инструмент есть. Значит, инструмент his. Tools его инструмент. Или его инструменты. Я работаю с ней. Очень легко. Я работаю. I work S. with her. her. Я работаю. I work with her. Я работаю с ней. А как сказать, я работаю с ней, с ее инструментами? Принадлежность в женском роде совпадает. I work. Я работаю. With her. С ней. Дальше. С ее инструментами. With her tools. Сопадение будет. И принадлежности объектного и субъектного местоимений. Дальше. Я работаю с ними. Я работаю с ними. Как мы скажем? I work. Я работаю. У с. Ними them. Потому что they они, а them ними. Вот и все. I work with them. Я работаю с ними. А как сказать, чтобы не путать their и them? А как сказать, чтобы было their? I work. Я работаю with, with с их инструментами. Their tools. Вот и все. Здесь я работаю С ними. I work with them С ними живыми, вот они со мной Все, them Они, they А с ними, them, with them А если просто я работаю Их инструментами С их инструментами Вы скажете, I work with Уже не them А their принадлежность Their tools С их инструментами Вот и все Она работает с нами Легко. She works. Прибавляем S Works. Потому что она. Утверждение в настоящее время. Глаголу прибавляется S. She works. With. С. кем Нами. As. Мы. We. Нас. Нами. Это будет as. As. Вот и все. Она работает с нами. Я не пишу ему. В Настоящее время. Отрицание. Должна использоваться частица not. Э, вернее, частица do и отрицание not. И как будет? Я не пишу. I don't write. Кому? Him. Ему, живому. Him. Вот и все. А если его письма будет his letter? Его туфли будет his Shoes. Допустим, я не читаю его письма. Как вы скажете? I don't читать. Read. I don't read. Я не читаю. Уже не будет him. Потому что письма это его. Принадлежность. I don't read. Я не читаю. His. Его письма. Letters. Понятно? I don't read. Я не читаю его письма. His letter. Принадлежность. His letter. Его письма. А здесь я не пишу ему. Ему. Живому. Him. Он. He. А ему. Him. Вот и все, дорогие друзья. Дорогие друзья, наш урок номер 78 близится к завершению необходимо кратенько подытожить наш материал. Итак, личные местоимения это I, дальше он, he, она, she, ты, you, вы – you, они, they. А он, оно, вернее, it. Объектные местоимения, местоимения это от личных местоимений. I это me, you, you совпадает. He, him she, her, it. Одинаковые. Дальше. We, as, они they, them, и you, you, опять множественное число. Оно все совпадает. Итак, дорогие друзья, наш урок номер 78 завершён я желаю всем вам удачи, успехов в изучении английского языка кликайте подписывайтесь на мой канал внизу будет выходить такая красненькая рамочка вы щелкаете по ней так вы будете подписываться на мой канал на мои плейлисты на новые видео которые будут выходить которые будут очень интересные, у меня очень много видео, я желаю всем вам поработать почти с каждым, чтобы набраться знаний, ну и чем больше вы будете сидеть в этих видео, действительно, тем больше у вас получится знаний. На этом я заканчиваю, всего вам доброго, see you later, пока!